Всем привет! Перед началом прошу поддержать меня подпиской и лайком. Так я буду знать, что вам нравятся мои новости. Итак, приступим к делу. Star News выпустили эксклюзивный репортаж, в котором заявили, что все четыре участницы Blackpink Дженни, Джису, Розе и Лиза склоняются к продлению контрактов с YG Entertainment. СМИ заявляют, что каждая участница хочет сохранить существующие отношения с YG Entertainment. однако конкретная причина не называется. Также Star News отметили, что на решение группы повлиял масштаб мирового тура Blackpink. Как вы думаете, продлят ли Blackpink контракт с YG Entertainment? Пишите свой ответ в комментариях. Больше новостей на моем канале. Всем пока-пока! Субтитры